Добрый день, уважаемые партнеры, уважаемые наши клиенты и все те, кому не безразлично экологичное, высокотехнологичное, малоэтажное домостроение. Меня зовут Дмитрий Чижов, я представляю одно из наших направлений. Сегодня я рад вам представить Рубус ТВ. Это наш новый раздел, который призван донести до, до людей, до окружающих истину, которая им нужна. На самом деле, к нам приходит большое количество запросов э, с просьбами организовать семинар или организовать вебинар. Э, мы бы с удовольствием это сделали, но э, большому счастью уже наступило лето, строительный сезон в самом разгаре и у всех у нас уже совсем мало времени Особенно у тех, кто работает в этой области, а тех, кто решает эти вопросы сейчас. Поэтому мы решили пойти несколько простым путем более. Мы решили делать вот такие вот сюжеты, в которых мы будем разъяснять нашим потребителям, отвечать на их самые вот наиболее частые вопросы. Сегодня мы поучаствовали в четвертом международном экономическом форуме Наше выступление также будет выложено на нашем сайте в разделе Рубус ТВ. И э, сегодня хочется сказать о том, что мы будем также через Рубус ТВ общаться с нашими потенциальными партнерами. Э, дело в том, что это действительно удобно. Небольшой сюжет. Открыл, посмотрел и услышал сразу все ответы. Я хочу в первую очередь, наверное, поблагодарить всех тех, кто действительно интересуется технологией. Есть глубокое понимание у людей, что такое экологичность, что такое истинная стоимость жилья. Большинство частных заказчиков, конечно, не до конца в это могут вникнуть. Ну, По, по одной простой причине. Мы вроде бы все люди технически грамотные. Вроде бы есть определенное понимание и видение э, того, как построить дом, из чего он состоит. Есть э, замечательный огромный интернет, в котором э, колоссальный объем информации находится. И люди подсознательно думают, что да, я сейчас э, вникну, я сейчас соберу максимум информации. И после этого я сам себе все сделаю, я, я смогу это сделать. Вот, но э, на самом деле точно так же есть и подводные камни, о которых э, на самом начальном этапе люди не задумываются, о них не замечают. Ну, в частности, вроде бы такая простая вещь, понятная всем нам, как э, полная стоимость дома. Что в нее входит? Ну да, вроде бы в нее входит материалы, вроде бы доставка, вроде бы работа, вроде бы комплектация, отделка, да, Примерно можно прикинуть, но по факту мы проводили свое небольшое аналитическое исследование и выяснили такую закономерность. Если человек приобретает дом заводского изготовления, на первый взгляд ему сумма кажется высокой. Я бы мог сэкономить, если бы я делал это сам. Но на самом деле экономит он. Экономит он, экономит он, а не тот, кто э, пытается сделать все самостоятельно, нанимать э, рабочую силу на стороне, так скажем, неквалифицированных рабочих или кого-то по рекомендации. Дело в том, что строительство разбивается на большое количество этапов. Об этом изначально никто не задумывается, но если вы начнете делать дом самостоятельно, вы эти этапы увидите. И вы поймете, что за каждый этап вам придется заплатить энную сумму денег за работу. Если вы это все просуммируете, то вы увидите, что как бы, ваш выбор э, ляжет в пользу домокомплекта заводского изготовления. Ну а сейчас всем спасибо. До новых встреч, до новых сюжетов. Всего доброго.